Если у вас есть с собой Библия, откройте Евангелие от Иоанна, 8 главу. Иоанна, 8 глава. Мы начнем с 30 стиха. Я собираюсь продолжить говорить о Духе Благодати. Надеюсь, вы действительно поймете значение того, что мы празднуем сегодня. Я хочу заложить фундамент, прежде чем перейти к тому, на чем мы остановились. Мы закончили радикальным заявлением, на обдумывание которого у вас была неделя. И сегодня мы добавим к этому еще кое-что. Евангелие от Иоанна, 8 глава. Стих 30. Здесь Иисус готовится поговорить с некоторыми евреями. Вы должны понимать, что большинство евреев если не все евреи являлись народом, который был воспитан под законом. Они обучались под законом и обучались закону, который пришел через Моисея. Стих 30. Когда Он говорил это, многие уверовали в Него, в Иисуса. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, бывшим под законом. Это подразумевается здесь. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, находящимся под законом. Если прибудете в Слове Моем, вы, бывшие под законом Моисея, то вы истинно Мои ученики. «Если пребудете в Слове Моем, познаете истину, и истина сделает вас свободными». Это мощное описание, потому что если люди смогут понять, что свобода доступна, Иисус говорит, что свобода придет в результате того, что вы познаете истину и прибудете в ней. Говорю вам, это то, чем мы должны делиться с миром. Потому что многие люди находятся в рабстве, многие люди не знают свободы. И Иисус говорит, что истина сделает вас свободными. Скажите это вслух. Истина сделает вас свободными. Что ж, в большинстве своем мы, христиане, пришли к выводу, что истиной должно быть Слово Божье. Но в таком случае должно быть что-то более конкретное, более детализированное, более точное, чем просто Слово Божье. Потому что я знаю многих людей, которые пребывают в Слове Божьем, но они не свободны. Поэтому мы должны выяснить наверняка, какую истину имел в виду Иисус, когда сказал, что она сделает вас свободными. Фактически Иисус сказал им, «Ребята, вы под законом». Если продолжите пребывать в моем слове, вы откроете истину, которая сделает вас свободными от закона. Таков был текущий контекст. Свобода от закона. Давайте углубимся и выясним, какая истина сделает вас свободными от закона. Откройте Евангелие от Иоанна первую главу, стихи 14 и 17. От Иоанна первая глава, стихи 14 и 17. Итак. В 14 стихе говорится, «И слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Итак, слово стало плотью. О ком идет речь? «И обитало с нами, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Кто является единородным от Отца? Обратите внимание, что сказано об Иисусе. «Иисус был полон благодати и истины». Заметьте, что благодать и истина не рассматриваются порознь друг от друга. И союз, который используется для выражения соединительных отношений в предложении. Итак, что бы ни было по одну сторону от союза, связано с тем, что стоит по другую сторону от него. И я хочу, чтобы вы знали, что благодать и есть истина. И Иисус полон благодати и истины. Благодать — это истина. Посмотрите на 17 стих. «Ибо закон дан через кого?» Но благодать же и истина произошли через кого? Невозможно дать того, чего не имеешь, верно? Итак, закон через Моисея, но благодать и истина пришли через Иисуса Христа. Итак, вот о чем говорится в 8 главе от Иоанна. Иисус сказал, «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину». Другими словами, благодать — это истина. Вы познаете благодать. И благодать, которую вы знаете, благодать — та истина, которую вы познаете, сделает вас свободными от закона, который пришел через Моисея. Благодать — это истина, которая освободит вас от закона который пришел через Моисея. Закона, который гласит, что если вы сеете добро, вы пожнете добро. Закона, который гласит, что если вы сеете худое, вы пожнете худое. Теперь, и я не против закона. Я лишь пытаюсь доказать людям, что вы, будучи христианином, больше не полагаетесь на закон в качестве руководства. Вы больше не полагаетесь на 10 заповедей, как на путеводителя в жизни. Иисус пришел, чтобы дать вам нечто более глубокое, чем то, что пришло через Моисея. Иисус пришел, чтобы дать нам нечто большее, чем то, что пришло через Моисея. Видите ли, закон был дан, чтобы положить конец собственным усилиям людей. Закон был дан для того, чтобы можно было очень четко установить, когда вы поступаете неправильно. Закон помечает что-то как неправильное, знак ограничения скорости, который дает вам понять, что неправильно. Но проблема в том, что закон также сформировал сознание греха. И поэтому происходит следующее. Осознание греха у христиан настолько велико, что когда приходит настоящая свобода, вы не можете наслаждаться ею из-за греховного сознания. Я был в Германии. Как я уже рассказывал, по магистрали можно ехать так быстро, как хочешь. Но я не мог ехать быстро, потому что мое сознание, мой менталитет ограниченной скорости мешал мне наслаждаться большей скоростью, чем предписано этим ограничением. Существует так много законов, которые вы усвоили, будучи христианами, Иисус же сказал, «С Моим приходом вам больше не нужно выступать исполнителями закона. Теперь, когда вы спасены, у меня есть нечто лучшее и величественное, чем закон, что поможет вам поступать лучше, потому что закон сам по себе никогда не смог бы сделать вас праведным». Под законом вы должны были сделать эти пять вещей и те 10 вещей, чтобы обрести праведность, и вы никогда не могли соблюсти их последовательно. В конце концов, вы нарушите одно или другое. Библия говорит в книге Иакова, что если вы нарушите одно, то вы виновны во всем. И тогда вопрос, а кому это по силам? И затем добавляется больше закона. Вам удается соблюдать их минуту, но в конечном итоге вы нарушаете их. Тогда вы начинаете чувствовать себя плохо, вы осуждаете себя, вопрошаете, кому это под силу? Но Бог понимает это. Поэтому он говорит, «Я послал своего сына Иисуса» чтобы принести тебе что-то лучшее, чтобы ты смог одержать победу без закона, бывшего твоим школьным учителем. Так что, если вы рождены свыше, этот учитель был уволен. Вы со мной? Итак, вот что мы упускаем. Благодать Божья была дана христианину, чтобы заменить закон. Итак, до рождения свыше вам нужен закон, потому что вы не под благодатью. Закон по-прежнему имеет цель — помочь тем, кто не верит в Иисуса, не принимает и не делает его Господом своей жизни. Но с приходом благодати... Скажите вслух, благодать пришла. И Иисус есть благодать, аминь. Скажите, Иисус пришел. Скажите, благодать пришла. Но с приходом благодати вам больше не нужен закон. Но я хочу представить вам руководителя этих изменений. Откройте со мной Евреям 10 главу, 29 стих. Начнем с расширенного перевода. Евреям 10:29 в расширенном переводе. Давайте сначала заложим фундамент, чтобы подготовиться и пойти дальше. Вы все еще со мной? Хорошо.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 Я оскорбляя Святого Духа. Обратите внимание, Святого Духа, Который дарует благодать. Незаслуженное благоволение и благословение Божье. Я должен показать вам это из-за данного комментария. Святой Дух дарует благодать. Итак, все, чего вы пытаетесь достичь, живя под благодатью, вы пытаетесь достичь без Святого Духа. Вы должны признать, что вам нужен Святой Дух, чтобы быть успешным в вашей жизненной миссии. И Святой Дух дарует благодать. Итак, кто же дарует благодать? Значит, вам нужен Святой Дух, верно? Вам нужен Святой Дух, верно? Моего учения о благодати недостаточно. Необходимо, чтобы благодать была передана вам. Видите ли, я могу сказать, и, возможно, уже говорил то, с чем ваш мозг борется. Но чтобы иметь возможность жить этим, требуется откровение благодати. Святой Дух будет служить благодатью и передавать благодать внутрь вас, чтобы вы знали, что вы знаете, что вы знаете. Ничто другое никогда не сможет забрать ее у вас, потому что Он — даятель Божьей благодати. Если вы понимаете это, скажите «Аминь». Теперь, 1 Коринфянам 2 глава. 1 Коринфянам 2 глава. Эти священные писания необходимы, чтобы вы увидели и услышали то, что я собираюсь сказать. 1 Коринфянам, 2 глава, стихи 9 и 10. Прочтем в синодальном переводе, затем в расширенном. 1 Коринфянам, 2 глава, стихи 9 и 10. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало уха, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Кто из вас любит Бога? Хорошо, смотрите, 10 стих. «А нам Бог открыл это духом своим». Ибо Дух все проницает, и глубины Божьи. Итак, мы готовимся перейти от поверхностного к глубокому. Но вы не можете сделать этого самостоятельно. Вам нужен Святой Дух. Хорошо, теперь посмотрим в расширенном переводе. Но наоборот, как сказано в Писании, «чего глаз не видел, и ухо не слышало, и не приходило в сердце человеку все, что Бог приготовил и сотворил и держит на готове для тех, кто любит Его». Есть вещи, которые Бог приготовил и Бог сохранил для вас, сохранил в секрете. Десятый стих. Не знаю, как вы, но я хочу узнать. И я говорю, я хочу узнать, у тебя есть кое-что для меня, сохраненное в секрете, Господи, и я хочу узнать, что это. Некоторые из вас пытаются узнать Божью волю для вашей жизни, кто-то пытается выяснить, как сделать это, как сделать то, но Бог говорит, что Он уже знает. Стих 10, написано «Все же нам Бог открыл и явил это Своим Духом через Него». Итак, вот как это происходит. «Ибо Святой Дух неустанно ищет, изучает и исследует все, даже отголоски глубоких и бездонных божественных вещей и божественных советов, скрытых и недоступных человеческому взору. Есть вещи, которым школа не сможет вас научить, колледж не сможет вас научить, университеты не смогут вас научить. Бог говорит, у меня есть кое-что, о чем я хочу, чтобы ты знал. Он говорит, «Я спрятал это для тебя, сохранил это для тебя». И у Святого Духа есть задание — открыть это тебе. Коснитесь соседа и скажите, «Я куда-то иду». Хорошо, теперь откроем Галатам, первую главу. Галатам, глава первая. «Даятель благодати». Итак, Он собирается открыть вам некоторые вещи. Он собирается показать вам секреты, которые вы не заслужили узнать. Но именно поэтому Он дарует вам благодать, чтобы вы знали. Я готов показать вам скрытые вещи, скрытые истины, стоящие за пределами человеческого взгляда и исследовательских способностей. Есть что-то важное относительно вас, чего вы еще не знаете. Так что не сдавайтесь. Есть кое-что, чем вы обладаете, но чего вы еще не знаете. Так что не сдавайтесь. Дьявол работает сверхурочно, пытаясь заставить вас уступить и уйти. Но Святой Дух ничего не скрывал от вас, но Он скрывал что-то для вас. Так что не сдавайтесь. Хорошо. Галатам 1 глава, 11-12 стихи. Смотрите. Написано, «Возвещаю вам, братья, что Евангелие которое я благовествовал, не есть человеческое. Итак, Павел говорит о Евангелии благодати, и он заявляет, что не получил это откровение от людей. Павел сказал, то, что я проповедую о благодати, не пришло от человека. Смотрите, 12 стих. «Ибо я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». Павел сказал, «То, чему я учу, я получил через откровение Иисуса Христа посредством Святого Духа». Есть вещи об Иисусе, которые вы не понимаете. Они потребуют откровения, чтобы избавить вас от религиозности церкви, чтобы вы действительно могли понять, что произошло понять авторитет и силу, с которыми вы проживаете каждый день своей жизни. Я скажу вам, что это за пределами человеческой семинарии, это за пределами человеческого контроля. Бог готовится проявить в вас власть, которой вы обладаете. Вам еще неизвестно, насколько вы могущественны. Вы больше не потерпите поражение от печенья, таблеток или какой-нибудь травки. Они больше не смогут победить вас. Вы больше не будете побеждены похотями плоти и гордостью житейской, всеми вещами, которые до сих пор могли вас подавить. Я объявляю этим утром, близится день вашего избавления. Вы на пороге открытия в себе того, что выведет вас на новый уровень. Дорогуша, ты думал, что ты бомж, пока не узнал, что ты святой. Ты думал, что ты на мели, пока не узнал, что ты богат. Ты думал, что постоянное беспокойство – это норма, пока не узнал, что есть мир, который превосходит всякое понимание. Приготовься, близится год Святого Духа. Аллилуйя. Итак, после вознесения Иисуса пришел Святой Дух. И одна из его главных задач в нашей жизни – снять завесу, которая закрывала наши глаза. Чтобы наши глаза могли видеть, чтобы наши уши могли слышать, чтобы наши сердца могли полностью понять конкретные планы Божьи, которые Он тщательно подготовил для Церкви и для каждого из нас. Сейчас я попрошу вашего внимания, потому что это будет что-то очень-очень радикальное. Я хочу разобрать с вами три местописания, и затем показать вам, где в них проявляется Святой Дух. Первое, Тимофею 1 Тимофею 1.9 Если вы рождены свыше, если вы сделали Иисуса Господом своей жизни, тогда верой вы праведность Божья. Вы праведны, не полагаясь на свои дела направленные на то, чтобы заполучить праведность. Хорошо, смотрите. Первое Тимофею 1.9 «Знаю, что закон, пришедший через Моисея, положен не для праведника». Скольки из вас праведны по вере? Хорошо. Теперь послушайте, что вы только что прочитали. Вы видите это на экран. Мне нужно, чтобы вы понимали, не я это выдумал зная, что закон положен не для праведника. Смотрите, почему мы все эти годы ходили в церковь и обучались Моисееву закону, если вы уже родились свыше. Теперь, закон все еще имеет значение. И закон неплохой. Закон добр относительно того, для чего он был послан. Хорошо, вы видите еще раз этот стих на экран. Значение здесь следующее. Закон положен не для праведника. Кто-то скажет, это я, но это не для вас, если вы рождены свыше. Написано, закон положен не для праведника. Закон для беззаконных и непокорных. Нечестивых и грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для человека убийц. Тут сказано, что закон имеет значение. Стих 10: для блудников, мужеложников, человека-хищников, клеветников, скотоложников, лжецов, клятвопреступников и для всего, что противно здравому учению. Здесь сказано, что закон для всех, кто продолжает грешить и не верить, потому что они еще не покорили себя благодати Божьей в Иисусе Христе. Так что закон продолжает работать, чтобы дать вам знать, что то, что вы делаете, неправильно. Закон не дан для того, чтобы сделать вас праведными. Он существует, чтобы осудить вас, вызвать чувство вины, чтобы дать вам знать, что... Вот что делает закон. Закон показывает вам, что с вами не так, но ничего не исправляет. Вот что делает закон. Поэтому, когда вы смотрите на 10 заповедей, они показывают вам, что вы лжец. Они показывают вам, что вы злые. Показывают вам, что вы блудник. Вам не приходится больше спорить, грех это или нет. Они показывают вам, что это неправильно. Именно это и делает закон. Он не меняет вас. Вы никогда не станете праведным, соблюдая 10 заповедей. И мне не важно, пересматривали ли вы прошлым вечером 10 заповедей Сайси Ладемила. Половина этого фильма ошибочна. Перестаньте доверять этой драме, касаемо вашего чтения Библии. Это было не так. Вы знаете, на самом деле, когда они выходили из Египта, они пели грустную песню. Они не так выходили из Египта. И затем они везли больных людей. «Я все еще слеп, я все еще слеп». Это было не так. Библия говорит, он выкупил их серебром и золотом, и ни один из них не был слаб или болен. Он освободил и исцелил всех до единого. Вот как они вышли из Египта. Они вышли, крича и прыгая. Что бы вы сделали, если бы кто-то дал вам серебро и золото? Хорошо, перейдем ко второму месту. Римлянам 6.14. Я знаю, что у некоторых из вас сейчас проблемы с несоблюдением закона. Проблема в том, что вы думаете, что вы молодец, потому что соблюдали 10 заповедей. А затем поняли, что есть еще 600 с чем-то других заповедей. И поэтому, хотя вы, возможно, и соблюдали 10 заповедей, но нарушили что-то из остальных 600. Так что вам нужен Иисус. Скажите соседу, тебе нужен Иисус. Скажите другому соседу, тебе нужен Иисус. А затем укажите на себя и скажите, и мне тоже. Весь смысл закона состоял в том, чтобы привести вас к моменту, когда вы поймете, что не можете сделать этого сами. Вам нужен Спаситель. Зачем вам нужен Спаситель? Потому что трудно соблюдать все это. Законничество тяжелая ноша. Законничество невыносимо. Вы знали, что одним из шестисот законов было не есть свинину? Скольки из вас празднуют 4 июля? Скольки из вас любят свиные ребрышки? Попался в нарушение шестиста и еще нескольких законов. Итак, кто же может это исполнить? И вот что сделал Иисус. Он пришел и исполнил все из них. И сказал, «Я знаю, что вы не можете соблюсти их всех, но я могу, и поэтому я собираюсь занять ваше место и пригласить вас на свое. И если я исполнил их всех, то и вы исполнили их. Приходите ко мне. Приходите ко мне». Это сравнимо с 15-метровой стеной. Все лучшие прыгуны в мире не смогут перепрыгнуть ее. Майкл Джордан не сможет сделать этого. Никто не сможет. Но Иисус смог. И Иисус говорит, «Хорошо, я преодолел эту стену, так что и вы тоже, войдите в то, что я сделал». Итак, если закон больше не наставляет, не направляет и не обучает вас, чем он заменен? Вроде yeah, того, но давайте откроем Галатам 5.18. Кто дарует благодать? Галатам 5.18. Давайте вместе прочтем 18 стих, готовы? Читаем. Если же вы водитесь духом, то вы не под законом. Видите ли, раньше мы были ведомы законом. Но теперь мы праведные, мы во Христе, и мы спасены. Так что мы больше не ведомы законом, мы теперь ведомы духом. И если мы водимся духом, то мы более не под законом. Тогда кто ведет вас? Нет-нет-нет, я не задаю вопрос, чтобы просто получить ответ. Я спрашиваю о том, кто ведет вас в вашей личной жизни. Потому что я знаю многих людей, которые все еще руководствуются буквой Закона, и они неведомы Духом Божьим. Святой Дух хочет повести тебя в глубины, дорогуша. Святой Дух... Послушайте, Закон покажет вам лишь, что не так в ваших отношениях. Но Святой Дух скажет вам, как поступить. Видите, теперь вы идете глубже. Закон покажет вам, что не так с вашей зависимостью, но Святой Дух будет рядом с вами в вашей зависимости, выведет вас из нее и приведет к свободе. И это госпиталь. Сегодня здесь нет идеальных людей. Но здесь есть совершенный Бог, совершенный Спаситель и безупречный Святой Дух. И Он готов показать вам, как достичь таких уровней в вашей жизни, которых вы никогда не смогли бы достичь самостоятельно, если вы подчините себя руководству Святого Духа. Так что давайте посмотрим, что здесь говорится о Святом Духе. Иоанна 16, 7 по 14 стих. Вы со мной? Иоанна 16, 7 по 14. Итак, мы куда-то движемся, и это принесет свободу. Христиане, нам попросту нужно усвоить, как успокоиться и получить понимание Слова Божьего, чтобы мы знали, как жить. Это не игра, в которой мама может прийти и рассказать вам, что написано в Библии. Бог сказал в Своем Слове, «Я дал вам апостолов и пророков, евангелистов, учителей и пасторов для совершенствования Церкви». Но сейчас никому слова не скажи, все считают, что знают больше вашего, не проводя при этом время со Святым Духом, не тратя время на изучение Слова и не желая прийти в Церковь, потому что ходят туда 50 с лишним лет, и за 50 лет вы ничему не научились, кроме проповеди о скорби Христа. И то, потому что я спросил об этом. О, знаешь, я никогда не думал об этом. Слушайте нас, мы пытаемся помочь вам. Бог несчастлив, когда вы страдаете. Бог не устраивает вечеринку, когда вы сломлены. Бог не замирает в ожидании наказать вас в разгар вашей зависимости. Бог не оставил вас. Бог не похож на Санта-Клауса а из той песенки, которого вам лучше остерегаться, и при котором лучше не плакать. Тебе лучше не дуться, и я скажу тебе почему. Он видит, как ты спишь. Он знает, когда ты просыпаешься. Я рассказывал вам о том, как мама говорила мне тебе лучше спать, когда придет Санта-Клаус, потому что он принесет с собой обезьянку, если ты не будешь спать, она выцарапает тебе глаза. Я боялся. Мне казалось, будто это обезьянка в моей кровати. Будучи ребенком, я нервничал и потел. О, Боже, я сплю, я сплю. Он знает, когда ты вел себя хорошо, а когда плохо, так что будь хорошим ради всего святого. И вы думаете, что Бог такой же. Вы смотрите на Бога, как на карателя вашего плохого поведения. Но Он не такой. Вы думаете, что Бог злится на вас. Но это не так. У него даже настроение из-за вас не портится. Мы так исказили Бога в церквях. Люди не знают, что и думать. Бог доберется до тебя. Дорогуша, если бы Бог хотел, Он уже бы добрался до тебя. Смотрите. Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. Иисус говорит, «Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Стих 8. «И он, придя, обличит мир о грехе, и о правде, и о суде». Три вещи он сделает. Обличит о грехе что не веруют в Меня. То есть здесь говорится, что Святой Дух был послан, чтобы обличить вас в неверии в Него, в неверии в ваши с Ним отношения, в неверии в то, что нечто удивительное происходит, когда у вас есть отношения с Иисусом Христом. Большая часть ваших грехов является результатом неверия. Ваш греховный поступок – это реакция неверия. Человек продолжает воровать, потому что не верит в то, что Бог обеспечит все его нужды по богатству своему в славе. Это неверие. Решите проблему неверия, и вы решите проблему греха. Стих 10. О праведности, что я иду к Отцу моему, и уже не увидите меня. Здесь говорится, что вы праведность Божья. Я сделал вас праведными, потому что я отправился к моему Отцу. Вы праведны во мне. Если вы в это верите, вы будете править и царствовать в этой жизни. Стих 11 «О суде же, что князь мира сего осужден, это означает, что у него больше нет власти, так как власть была передана вам». Стих 12 «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Мне любопытно, что он имел сказать им, но не мог, потому что они не способны были это вместить, так как Святой Дух еще не сошел». Не знаю, как вы, но если ему есть что сказать мне, я хочу знать, что он хочет сказать. Но он говорит вам, вы не сможете вместить этого, потому что вам нужен Святой Дух, чтобы иметь возможность принять то, что он хочет сказать. Скажите соседу, Бог хочет что-то сказать тебе. Скажите другому соседу, у Бога есть секрет для тебя. Чувствую, по верхам пройтись не получится, вы готовы копнуть глубже. Аминь. Видите ли, молиться на естественном языке значит остаться на поверхности, но молиться на языках значит уйти в глубины. Славить Бога значит остаться на поверхности, но поклоняться значит уйти в глубины. Церкви пора перейти от поверхности к глубине. Скажите соседу, я пойду на глубину. Теперь смотрите, стих 13. «Когда же придет Он, Дух истины, то, что Он сделает? Наставит вас на всякую благодать, ой, истину, ой, благодать. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». То есть он не только откроет вам знания, но и предвидение. Он говорит: я хочу рассказать тебе несколько секретов, а затем я хочу показать тебе то, что еще не произошло. Святой Дух покажет вам подлинное партнерство, в которое вы готовитесь с кем-то вступить, но сами вы этого не знаете, потому что все эти годы вас обманывали. Но Святой Дух побудит вас сделать паузу и сказать: что-то здесь нечисто. И в этот момент вам нужно отстраниться, сказав «дай мне время, мне нужно пойти и поговорить со своим партнером». Потому что что-то здесь не так. И он покажет, что именно. Но без Святого Духа вы просто вступите в эти отношения, потому что вам показалось, что все в порядке. Понимаете, Бог готовится вывести нас на другой уровень. Мир же будет смотреть на нас, пытаясь понять, что случилось с этими людьми. Мы встали под покровительство Святого Духа, и вам больше не одурачить нас. Вы готовитесь выйти замуж, этот парень очень миловиден, я имею в виду, он одурачил всех. А затем Святой Дух начинает говорить к нескольким людям. Нет, я знаю, что он милый и все выглядит правильно, но М -м, здесь что-то нечисто. Одна из тетушек начнет повторять, что-то здесь не так, что-то здесь не так. Святой Дух даст вам предвидение. Приготовьтесь, он откроет вам нечто о вашем будущем. Он скажет вам о пути, на котором вы сейчас, и он попытается убедить вас сойти с этого пути. Вы не хотите дойти до конца этого пути. Сойдите с него. Не сидите на месте, размышляя, что-то говорит мне, что-то пытается сказать мне. Это нечто зовется Святым Духом. Дьявол приходит украсть, убить и погубить, поэтому не попытается сказать вам свернуть с пути, ведущим к разрушению. Будьте внимательны. Кто-нибудь скажет, я не очень хорошо слышу Его слова. Вы знаете, как Он решил это? До тех пор, пока вы не придете к зрелости, чтобы слышать Его Слово, Он говорит: Пусть твой мир будет твоим судьей. И если вы пошли в определенное место, но у вас нет при этом мира, возвращайтесь. Вы спросите, и что мне делать дальше? Стойте спокойно. И начинаете принюхиваться, ища мира. Вы должны быть там, где мир. Но если вы куда-то идете, и там борьба, и там нет мира, и вы не понимаете, почему это не работает, вернитесь. Вы не должны быть там. Пусть мир управляет вашим сердцем, как судья. Знаете, вы можете сильно что-то захотеть, но только потому, что вы этого хотите и желаете, не обязательно, что в этом мир Божий. В конце дня вы всегда хотите того, что одобряет Божий мир, а не того, чего хотите вы. Не позволяйте своим глазам, похоти вашей плоти и всему этому втягивать вас во что-то, что причинит вам боль. Вот вы хотите купить этот большой старый дом, и банк пообещал вам, что все будет хорошо, если вы его купите. Мы поможем сделать это. Но у вас нет мира. Вы только что выбрались из квартиры в 46 квадратных метров, и вы готовитесь подняться на тысячи квадратных метров? Вы знаете, что вам придется ухаживать за лужайкой и так далее, и у вас не будет мира. Я бы не стал жить в доме... Который стоил мне моего мира. Я бы не сел за машину, Которая стоила мне моего мира. Я бы предпочел водить пинту, чем машину, которая отнимает у меня мир каждый раз, когда я сажусь в нее. С этой машиной будет интересно лишь первую неделю, когда все новое, и вы только привыкаете к ней. А вы не можете поверить, что платите 700-800 долларов за машину, Хотя могли бы использовать эти деньги для какой-то жизненной потребности. Вы в огромном беспорядке, и вы разрушили свой мир. И не говорите, «Боже, почему ты оставил меня?» Он спросит, «Что? Когда? Когда я оставил тебя?» «Ты знаешь, сколько раз я дергал тебя?» «Нет, нет, нет». Но ты хочешь того, чего хочешь, потому что ты в рабстве у людей, и ты все еще пытаешься произвести впечатление на кого-то, кому все равно, стараясь заполучить то, чего ты не можешь себе позволить. У тебя в кармане смартфон, но ты даже не можешь позволить себе заправиться, чтобы добраться до работы. Тебе лучше взять пейджер и повесить его себе на пояс, пока не сможешь позволить себе что-то получше. Трачу впустую свое время. Я трачу впустую свое время? Хорошо. Продолжим. Так что же Святой Дух пришел открыть нам? Что же Он пришел открыть нам? Вот мой вопрос. Перейдем в послание к евреям, 9 главу, 28 стих. Но прошлой неделе мы остановились здесь. Неужели грех — центральная проблема жизни? Является ли грехопадение, является ли грех центральной проблемой жизни? Потому что церковь и христиане единогласно определили грех центральной проблемой. Спастись и стать христианином, кажется, что все внимание сосредоточено на грехе. И вас удивляет, почему люди не могут освободиться от него. Все внимание сосредоточено на грехе. То, что вы одеваете, то, куда вы ходите, то, что вы слушаете, сосредоточено на грехе. Вы должны были двигаться к свободе, не грешить, но быть свободными, жить свято, как призвал вас Бог. Но святость кажется каким-то плохим словом, предполагающим борьбу. Однако Святой Дух пришел, чтобы открыть вам некоторые вещи, и я собираюсь показать вам прямо сейчас, что вы имеете дело с грехом и определяете его центральной проблемой, но у Бога это не так. Грех не центральная проблема у Бога. Почему? Потому что Иисус уже разобрался с ним. А вы демонстрируете, что не верите в то, что Иисус уже разобрался с вашим грехом. Потому что продолжаете ставить грех в центре вашего фокуса и проблемы всей жизни. Хотя это не так. Я хочу, чтобы вы открыли это местописание в переводе РБО. Если у вас, ребята, он есть, отобразите его на всех экранах. Перевод РБО, Евреям, глава 9, 28 стих. Это может вас шокировать, но опять же, когда я что-то говорю, я ничего не выдумываю. Вот почему я должен показывать вам эти места Писания. Когда я проповедую Евангелие, большую часть своего времени мне приходится показывать людям места Писания, потому что они были завалены неверной информацией через фильмы, церковь и проповедников, которые не знают, о чем говорят, так как мы не читаем Библии, в которую, как мы утверждаем, мы верим. Так что смотрите. Так и Христос однажды принесенный в жертву, чтобы унести грехи множества людей. Сколько из вас верят, что Иисус предложил себя в жертву, чтобы забрать ваши грехи? Вы верите, что Он успешно исполнил это? Значит, что Он успешно исполнил? Забрал ли Он грехи? Но почему вы продолжаете забирать их? Забрал ли Он ваши грехи? Ваши прошлые грехи, ваши настоящие грехи, ваши будущие грехи. И Он придет во второй раз. Кто верит, что Иисус придет во второй раз? И вы знаете, вы слышали историю о том, как придет Иисус, и ты заплатишь Ему за все то, что совершил. Когда Иисус придет, о, наступит судный день, наступит судный день, судный день наступит, я скажу тебе одну вещь, да, он до тебя доберется, берегись. Тебе лучше не плакать, потому что Иисус возвращается. Но смотрите, и придет во второй раз но уже не для того, чтобы взять на Себя грех. Что это значит? Он вернется, но уже не для того, чтобы взять на Себя грех. Когда Иисус разобрался с нашим грехом? Когда Он умер. Когда Иисус разобрался с нашей праведностью? Когда воскрес. Он разобрался с грехами, когда умер, сказано, и он придет во второй раз, но уже не для того, чтобы взять на себя грех, а чтобы спасти тех, кто ожидает его. Есть часть обещания, которая еще не исполнена, у вас еще нет прославленного тела, еще многому предстоит произойти, и когда он вернется, он вернется, чтобы завершить этот пакет спасения. Если вы родились свыше, если вы сделали Иисуса Господом своей жизни, сейчас, пожалуйста, не поймите меня неправильно, я не оправдываю грех, я говорю, если вы верите, что Иисус уже разобрался с вашими грехами, вера в это приведет к приходу Божьей благодати в вашу жизнь. И чем больше благодати будет действовать в вашей жизни, тем меньше вы будете грешить. Вы не грешите больше из-за благодати, из-за благодати вы грешите меньше. Хорошо, теперь будьте внимательны. Я хочу прочесть это утверждение и кое-что дополнить, но это смелое утверждение. Если вы были здесь на прошлой неделе, вы уже знаете, куда я веду. Что касается истинной праведности, будь то греховное действие или мысль, это совершенно не важно. Бог не определяет, оправдан ли я, основываясь на том, здоров ли я или имею избыточный вес. Он не определяет, оправдан ли я, опираясь на то, курю ли я, пью ли я, жую ли, общаюсь ли с теми, кто делает это, с геями или натуралами. Всю свою жизнь я слышал, что Бог оценивает вас, основываясь на том, как вы поступаете. И если вы не поступаете хорошо, тогда Бог оценивает вас как нехорошего, потому что вы поступаете плохо. Это ложь. Церковь упустила это. И я собираюсь показать вам почему. Просто подождите немного. Сейчас это звучит так, будто я даю вам разрешение на грех. Но нет. Во-первых, вы грешили и до разрешения до того, как пришли сюда этим утром. Вам не нужно никакое разрешение на грех. И шокирующей частью стало то, что я сказал, пьяный или не пьяный, гей или натурал. Мы любим ставить людей в абсолютную позицию, когда мы попросту обрекаем их на ад. Итак, из-за чего я оправдан перед Богом? Из-за моих дел? Нет. Из-за чего я оправдан перед Богом? Из-за того, что я верю в Него. Послушайте, что я говорю, я готовлюсь кое-что доказать. Из-за чего я оправдан перед Богом? Как Бог оценивает меня? Бог оценивает меня, основываясь на моей вере в Него. Бог оценивает меня, основываясь на моей вере в это. Он забрал все мои грехи, и я верю в это, Так что мое положение перед Ним восстановлено благодаря Иисусу, Он забрал все мои грехи, и почему мое положение перед Ним восстановлено? Я поверил в это. Что происходит, когда вы начинаете верить в то, что Он сделал? Он начинает выводить вас из того, что делаете вы. Когда вы погрязли в грехе, это реакция вашего неверия на то, что Он сделал. Я верю, что я избавлен от греха. Вы знаете, однажды, когда это откроется вам, вы скажете одну минуту. Я избавлен. Это откроется вам. Мне больше не нужно этого делать. В чем проблема? Мы продолжаем фокусироваться на грехе, как на главной проблеме, но не на решении, которым является Иисус Христос. Обратимся к Римлянам 4 главе, 25 стиху. Это радикально. И я скажу вам, когда это выйдет в эфир, некоторые проповедники, услышав это, скажут «Ересь, ересь!» Вам с вашим самодовольным осуждением нужно закрыть свой рот. Я прав, и я могу это доказать, и я сделаю это прямо сейчас. Римлянам 4.25 прочтем в переводе РБО. Римлянам 4.25 перевод РБО. Он был предан смерти. Почему? Итак, вы знаете, что я не оправдываю грех. Потому что это то, за что умер Иисус. Зачем вам оправдывать то, за что Он умер? Он был предан смерти за наши грехи и был воскрешен, чтобы мы получили от Бога оправдание. Кто из вас верит, что Иисус был воскрешен? Для чего? Чтобы оправдать нас перед Богом. Мы не могли оправдаться перед Богом всеми делами, которые мы совершаем. Вы можете посещать церковь тысячу раз на дню, и это не оправдает вас перед Богом, ведь у вас нет Иисуса. Вы можете быть безупречными, незапятнанными и не сделать ничего плохого, не пить кофе, не курить травки, даже не смотреть на свое обнаженное тело, выходя из душа. Вы можете не делать всего этого, и все равно это не оправдает вас перед Богом.